Андоны ёбаные, блядь. Это все в Буче, в Буче, молодцы. В молодцы. Вот что пооставалось, блядь. Вот это все. Буча, в буче. Это все в буче, блять. Правда есть разрушение, блять, но не без этого. Вот вам, пожалуйста, блять. Пидоры пришли к нам, сука. Вот вам, блять, шапки, ушанки, бля, пидоры, ебаные, блять, косопье, ебучее, блять, кто с мечом к нам пришел, блять? Тот, блядь, я от меча, блядь, погибнет, блядь. Вот так вся улица вокзальна до самой бучи, блядь. Пидорасы, блядь. Ребята, спасибо вам большое. А, нет, нельзя снимать. Все, я. я понял.